Всем приветик. Ну что ж, сегодня у нас обзорчик на Серого Демона. Давненько он уже вышел, но гайдик сейчас только выходит. Проходить мы будем Серого Демона высокую сложность. Что нам к этому нужно? Во-первых, самые интересные персонажи здесь нам, которые потребуются. Это зеленый кинг, желательный. Также зеленый, в принципе, Мелиодас потребоваться может. Ну и фишечка нашего этого прохождения будет. Зеленый. Э, так, блин. Зеленый гил, в принципе, неплохо себе покажет здесь. Но фишка все-таки зеленая Иерихон. То есть Джерика. Что она вообще из себя представляет? Она берет, ультует. И все, в принципе, ваншот вашего босса. Ну а чтобы правильно все это сделать, я вам сейчас все покажу наглядно. На данного босса не работают контроли. То есть вы не сможете его убить э, с помощью стана, постоянной заморозки, ну и так далее. То есть на него эффекты контроля не работают. Однако вы можете его время от времени оглушать. И он будет находиться на земле. А так он еще и летает, то есть физические атаки ближнего боя на него не работают. На него работают дальние атаки, то есть любые дальники будут ему наносить урон. Однако ближники не будут. Ну, за исключением того момента, пока он на земле. На земле он, конечно же, будет получать урон. Также хочется отметить, что ульты каждого персонажа попадают в цель. То есть, вы не сможете промахнуться мимо босса ультой. Важно это запомнить. Ну что ж, давайте приступим. Сейчас вот мы заходим в битву, и сейчас вот посмотрим, что да как у нас получится. Может быть придется перезаписывать, а может быть и нет, кто его знает. Но вот посмотрим. В любом случае, наша сейчас задача раскочегарить нашу Иерихон для того, чтобы она... Смогла ультануть. А для этого нам нужно ей дать крит, удары, крит-шансы, ну и много еще чего другое. Ну давайте посмотрим, что да как у нас получится. Э, так, в принципе, в принципе, давайте я дам баф на атаку, на это и на это. В принципе, вот этого нам достаточно, чтобы вначале было все идеально. Мы даем баф на атаку всем. Потом набиваем уже стаки нашего крит-шанса, для того, чтобы мы ультанули именно критом. Ну, вот так вот у нас бан себя ведет. Неплохо, в принципе. Тоже дальние атаки у него есть. Что делает наш босс сейчас? Он пожирает наши души немножко, отхиливается, потом ударяет против одного персонажа. Иногда он бьет по всем. Так, что у нас еще? Можно вот это использовать. Ну и в принципе давайте воспользуемся... Так, ну вот этим вот, пусть будет это. Отхеливаемся. Потом удар от нашего союзника. Сегодня мне помогает Бан. Так его зовут. Ну и в принципе потихоньку-потихоньку ждем момента, когда... Босс будет на земле. Ну, а наша сейчас задача, в принципе, будет... Э, как вы видите, даже контратака, кстати говоря, не работает против босса летающего. Наша задача сейчас будет отхилиться. Э, потом дать э, урон от нашего зеленого Сандера, Ну, и потом урон от нашего многоуважаемого персонажа зеленый Джерику используем. Ну, для того, чтобы разгонять ее, конечно же, нам нужно как можно больше ее использовать карточек. Хотя все равно урон от нее не проходит. но... вот у нас босс уже наконец-то на земле. Наша задача сейчас будет дать, э, так сказать, возможность нашим персонажам ударить посильнее. То есть мы сейчас берем... Ударяем так, ударяем так, ударяем ультой. Ну и в принципе наша задача выполнена. Сейчас посмотрим, сможем ли мы его ваншотнуть. Увеличение атаки. Урон от нашего бана. Посмотрим, сколько, кстати, он нанесет этому боссу. Всего 42 тысячи. Наносим урон нашей Иерихон. И посмотрим, сможет ли она ваншотнуть его. Должна ваншотнуть на самом деле, потому что мы ей достаточно уже дали. А вот, в принципе, 394 774 шихарно. Высокая сложность для нас ни по Вот такая вот у нас маленькая сводка о нашем боссе. Вот мы получили, в принципе, еще крылышки. Бонус, как всегда, скидка. Ну и, в принципе, вот такая вот у нас маленькая, но важная информация о сером боссе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до новых встреч, пока!